Мы сегодня находимся в водохранилище серегол Это тот прорыв воды, о котором рассказывали по канале Россия 24. Тут происходит плюс, а тут минус. Потому что гром оттуда идет, энергия вот туда идет, потому что эта земля заряжается, а она еще не заряжена, поэтому отсюда плюс идет туда, плюс идет туда, вот, поэтому ждем, ждем облака. Если здесь падает молния, все она заряжается энергией и распространяется по поверхности земли, если по столбам идет земля, молния от земли бьет вверх и ломает все столбы. Таким образом, когда-то здесь была линия передачи электрическая, и вся она сломалась, и три столба там лежали, сломанные с помощью молнии. Только в этом году была сильная вода, поэтому течением все унесло туда сторону черепчи жду уже около двух часов она не идет и не идет человек говорит что когда-то менял столбы не здесь а в другом месте там тоже когда молния бьет все столбы разломал и там же они этот, жили поэтому они Ремонт сделали, столбов. А здесь ремонта не было. Как все сломало молния, так, так и стоит. Уже ничего не сделали. Оттуда я направляюсь туда. Там, где просека. Покажу столбы, которых разрушила молния. А вот это та самая просека. Линия электропередачи. Когда-то здесь проходила, но все эти столбы были разрушены из-за того, что молния ударила и все это сломала. О, как раз это лежат те столбы, которые были разрушены во время молнии. Люди взяли их. И это на дрова отправили столбы, которые были разрушены с помощью высокой, высокого напряжения. Разрыв молнии. Вот нашел один пень. Возможно это молния. Или вообще полностью. Разорвать. Это первый пень, который я нашел в этой просеке. Ягоды покушал, грибов много, дядя видел, и еще это, пчел, оса называется. Дошел до фермы старой, брошенной, и один столб. А вот лежит под станции. Вот. поэтому я жду, когда же придут сюда гром и молния, и здесь будет происходить свечение. Но, думаю, сюда она придет глубокой ночью, потому, уже, потому что уже второй час здесь такое происходит. Вот приближается приближается но больших изменений пока нет облака с громами молнией приближаются приближаются но очень медленно я вообще устал проголодался уже вечер а она все не идет не идет стоит на одном месте поэтому я взял свою муку днем я кашу кашу ел а сейчас вот лепешки лепешки готовлю кактус имеет иголки и шиповник шипы если отец дает дочке конфетку он не проткнет иголкой дочь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 и острые иглы, гигантские и микроскопические. Во всем этом. Какая логика? Есть еще одна особенность у растений. Растения не все имеют вот такие иголки, но они имеют также и круглые формы. Например, вот орех. Напротив арбуз, яблоко, лук, помидор, огурец, лимон, банан и все фрукты. Ягоды и овощи имеют круглую форму или, по-другому, не имеют острых краев и иголок. Вот она имеет иголки, а вот эта она круглая без иголок. После земной коры есть камни, которые содержат металл золото и серебро. После камней гранит. После слоя гранита идет белый негорючий порошок. После порошка битум или по-другому каменный черный уголь. После битума древесные угли, слой с битумом, и они создают один большой электрический конденсатор. А я хожу там, где есть изолятор молнии. И я должен увидеть, как мои волосы вот так поднимаются, и показать вам, что это действительно изолятор молнии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 облако с грозой, гром и молнии, а я хожу там, где есть изолятор молнии. Когда падает молния, она распространяется по поверхности земли, и когда древесные угли над каменным углем замыкаются, водород поднимается, и она сохраняет водород в этой шляпе. Например, мухомор или какая-то поганка, и все грибы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 огромное количество химических соединений, используя водород как строительный материал. Сейчас попробуем наглядно продемонстрировать, каким образом это гриб сохраняет своей шляпе водород. Я вот налил воды, вот, вот эта вода, если бы это было водородом, то она бы ее сохраняла бы в вертикальном положении вот в таком положении таким образом грибы растут быстрее и съедобными а вот зеленые растения такие как вот этот лист благодаря тому что энергия молнии является плюсовой она распространяясь по поверхности земли выходит вот этих иголок и она, она начинает светиться в темноте когда плюс выходит она от воздуха притягивает минус энергия минус притягивается и через корни она притягивает плюсовые водороды таким образом вот эти зеленые листья с помощью этих маленьких иголок которые в нем, в нем вот, этих, вот этих стрел, она притягивает сюда много водорода. И когда смотрит солнце, этот водород сохраняется в этих листьях. Таким образом растения растут быстрее, если на поверхности земли есть каменный уголь, который способна изолировать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 Таким образом они впитывают больше водорода. А потом, когда вот от них энергия уходит, вот этих иголок, энергия уходит, а вот в них остается плюс, земляника становится не минусовой, а плюсовой. Поэтому она начинает притягивать бикарбонаты. Таким образом она растет быстрее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 падает энергия они должны быть большими вот такими большими ягодками потому что они ведь как как обычный какой-то наполнитель, конденсатор чисто технические они поэтому возможно если там попадает высокое напряжение они станут более вкусными более большими и более многочисленными. Вот тут есть маленькие-маленькие вот такие. Какие-то какие орешки есть. Возможно, вот эти маленькие орешки должны вырасти вот такими большими. Так, чтобы даже волк и собака могли съедать их, а не бедную обечку. Собака, волк, лев, тигр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 не, не, не стихает идет идет бьет бьет но удивило меня то что она все равно стоит на одном месте у нас там в деревне она пробегает как этот и все а тут я вижу совсем другую картину она стоит и стоит стоит и стоит прохождение очень медленное я даже успел Скипятить чай И вот Вот это Лепешку сделал Чуть-чуть там горело вот. Теперь я буду кушать И ждать Когда этот Облако С грозой придет в изолятор молнии это это все что вы видите это стоит над изолятором молнии а вот этот громе молния идет именно так чтобы все это зарядить таким образом чтобы все здесь наполнилось энергией Вот и каша сварилась, вода и мука, опа, ну к ужину поспел, гром и молнии, облака с грозой, вот покрывает, все.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 и этих горящих стрел а, закончилось неудачей, конечно. Буду, буду ждать следующего года.